У нашего основного партнера компании Симеч есть отделение регионов. Одним из таких регионов является Армея. Но ну, чтобы вы представляли, это такая значительная часть мира, которая начинается в Индии и охватывает всю евроазиатскую часть, включением, собственно, Европы. Так вот, в этом значительном регионе мы стали по итогам прошедшего года по вторым по обороту партнерам. I'm fine За долгие годы, практически впервые, стали единственным дилером компании CMH на территории Центрального федерального опыта. С 2007 года мы являемся дилером CMH, соответственно, в 14 лет мы бились, с этой расстанке Сейчас, наконец, мы можем спокойно работать и конкурировать. С ними мы должны конкурировать. Спасибо вам за вашу работу в компании. Еще раз welcome все, кто приседили там недавно. Okay,